Всем здарова! С вами Гидро-94. Сегодня у нас реакция на Мармока. Музыка из ничего. Есть, многие сейчас начали делать реакцию на это. Я не знаю, что тут такого особенного. Ну так, погнали. Я особо не битбоксер, но <с dizer> попробуем. Нужны биты, биты. Сначально. Реакция на программу. Снеры. Какие-то звуки латонии, например. E -e -e. какой-нибудь нужен такой тонкий писклявый... Как будто собаке плохо, херня какая-то. Еще давайте какой-нибудь нойс. И обратный... Еще нужна какая-то фраза буржуйская. Let's go, <связь> one, more one more time, one more time, Потом надо будет обработать и, думаю, получится нормально. One more time, one more time, one more time, one more time. О, пошла жара. <связь> Вы знаете, с этими звуками, мне кажется, можно работать. О! Другой компакт. А вот что за дичь у меня получилось. О! так биточки леди и джентльмены я готов представить вам свою какаху которую я только что Нет, стоп. Да, тут, тут не хватает, хватает драйвового такого звука да. синтезатор так. какой-то вот да Паку. Довольно неплохо, Бит -бокс -бит Сколько надо времени и сил, чтобы вот такое вот собрать? One more time. <laughs> He did all this with his sounds <laughs> What did he write in the beginning? One more time <laughs> Радик Норм Радик Норм норм. А, хотя нет говно Как говно дум... думаешь ты Лучше чем это еще будешь сделать что ли Это и так шикарно да, Надеюсь вам понравилось Подписано на его канал Мармок лайв Он на и туда выложил есть на... Просто на канал Мормока еще и На меня если понравилась реакция ну, мне лично понравилось, может я даже где скачаю ее себе на телефон. Отдай а, до следующего видео.